стоит 85 копеек Вот что я купил Это прикольная лампочка Дает слабый свет Она будет на том светильнике Купил ножки, точнее колесики. Вот это для моего стола я подниму. Подниму его. Ну, стол надо покрасить. И вот мои ноги упираются вот в эту штуку. Вафли Шам. Я охотился за ними несколько дней, не мог нигде найти. Я еще не пробовал, но прошан делают прикольные штуки.